Всем привет! Это компания Вкус Детства. Меня зовут Махмутов Сергей. Сегодня я приведу для вас небольшую презентацию нашего нового торгового оборудования. Называется оно Мадагаскар. Это такой мини островок, который можно разместить в торговом центре. Либо где-то на выездной торговле, если, вы... если это будет удобно. Да? Расположен он в такой выполненном форме буквы Г. Это увеличивает рабочее пространство и позволяет разместить большее количество оборудования. Стойка выполнена, основа металлический каркас, обшива, обшита она композитными материалами, пластиком. Также применеется нержавеющая сталь, столешница выполнена из нержавеющей стали. Двери у нас из алюминия выполнены, с доводчиками. Также здесь установлен, а, установлен ящик для денег. Основное технологическое оборудование установлено это карамелизатор стандартный, емкостью на 6 литров, мощностью 1,5 кВт. Предназначен он для приготовления карамели. Также есть у нас 4 емкости, также емкостью по 6 литров. Они предназначены для поддержания температуры карамели. Вообще у нас наша компания производит 5 видов карамели. Здесь мы готовим карамель в карамелизаторе. После этого переливаем ее в эту емкость. В этих емкостях поддерживается температура до 120 градусов. Ну, рабочая температура 90 градусов, да, там сами можете настраивать. И, то есть, можем сразу же производить несколько видов десертов благодаря этому. Также в этом торговом оборудовании установлен мармит на две емкости мощность мармита 2 кВт регулируется температура до 40 градусов потому что рабочая температура э, самого шоколада до да, 40 градусов рекомендуемо получается очень просто и регулируется тоже очень просто это регулировка именно э, этих четырех емкостей для подогрева карамели для поддержания температуры карамели вот терморегулятор до 120 градусов там установлены два отдельных нагревательных элемента, каждой мощностью по полтора киловатта, что позволяет очень быстро в нужный момент разогреть эту карамель. И в случае необходимости, когда уже она достигнет нужной температуры, мы можем отключить один из нагревательных элементов, и спокойно температура будет поддерживаться. Также в этом торговом оборудовании у нас сделан защитный экран, Карамель достаточно горячий. Для того, чтобы обезопасить наших клиентов, установили вот такой защитный экран. Защитный экран оборудован диодной подсветкой для придания более презентабельного вида и привлечения внимания клиентов издалека. Еще, одним, еще одной новинкой в этом оборудовании у нас представлена раковина автономная. Раковина полностью автономная, в нее можно залить воду. Там установлены две емкости на 30 литров. Одна получается для наполнения, для подачи воды. И вторая для ее слива. Очень удобно. Можно помыть фрукты. Можно помыть какой-то инвентарь. Можно помыть руки. В общем, очень удобная штука. В эксплуатации очень проста. Стольный краник, раковина, соответственно. Сюда заливается вода. Есть специальная воронка. Для того, чтобы включить подачу воды, включаем насос, открываем кран, поступает вода. Закрываем кран, выключаем насос. Раковина очень удобно прячется в саму стойку. Место дополнительного снаружи не занимает. Благодаря этому у нас остается рабочее пространство, для того, чтобы могли комплектовать наши десерты и собственно отпускать клиентам емкости находятся у нас вот здесь очень удобный доступ Две емкости по 30 литров вообще сама, сама раковина необходима нам не только для удобства работы а также это соответствует требованиям СЭС если мы занимаемся производством на месте какого-либо десерта, да, а мы занимаемся его производством, потому что мы берем яблоко, нарезаем его, после этого поливаем каким то там шоколадом, да, или карамелью, или то же самое производим с бананом, там, с любым другим фруктом. Это уже относится не к розничной продаже, а именно к общепиту. Все, что связано с общепитом, должна быть проточная вода, должна быть в общем установлена раковина, вот. поэтому если вы занимаетесь бизнесом серьезно я думаю то что это будет для вас незаменимой вещью, раковина будет для вас незаменимой вещью. Ну, в принципе вот такое симпатичное оборудование, сегодня оно уезжает к нашему клиенту, вот, будем знать от него отзывы.